Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о такой культуре, которая есть на каждом участке. Если нет, то употребляется орис, что каждый ⁇ это картофель. Мы узнаем о том, как подготовить клубни картофеля к посадке и, соответственно, как потом получать ранний супер урожай картофеля. Ну, значит, во-первых, картофель ⁇ это культура, вегетативно размножаемая. Вы знаешь, он размножается клубнями. Так вот, клубни необходимо подготовить к посадке. Ну, клубни начинают подготовить к посадке в зависимости от условий. Это может быть от двух недель до трех месяцев. Почему такая разбежка? Если у вас прохладное помещение, пускай даже освещенное, на это низкая температура, картофель приходится держать дольше, для того, чтобы в нем прошли все эти процессы и наклюнулись почки. Если же у вас помещение с высокой температурой, но ну, не выше плюс 30 градусов, а часто же затемненное, темное помещение, значит картофель можно держать не более двух недель. Почему не более двух недель? Потому что ростки, которые появляются в темноте, они легко потом обламываются, и весь эффект наш будет сведен к нулю. Поэтому поняли, условия э, проращивания влияют на длительность этого периода. Но ну, оптимальным что считается? Оптимальным считается, чтобы э, была температура 18-20 градусов и рассеянный свет. В таких условиях наш картофель будет проращиваться очень хорошо. Что необходимо сделать для того, чтобы хлуни подготовить посадки? Ну, значит, они, особенно ранние сорта, потому что у нас чаще проращиваются ранее сорта, хотя можно также проращивать и поздние сорта. Любые могут подойти, значит, проращивание. Вы можете также встретить такой же термин, как провяливание, и что встретить термин, как аеровизация. Это все один и тот же процесс. Ну, достали клубни, и мы начинаем подготавливать, сразу сортируем. Что мы делаем при сортировке? Во-первых, мы их разделяем на фракции. Разделяем на фракции. Мелкая, средняя, крупная. Ну, значит, величиной ну, такая вот фракция, вот как это, как скуриное яйцо. Это оптимальный, оптимальный посадочный материал для, для посадки картофеля. Значит, сразу же мы будем выбраковывать по картофелям все клубни, которые имеют явные признаки заболевания. То есть подгнившие где-то, с какими-то язвочками и все клубни, которые расколотые, имеют такое механическое повреждение или тоже вот какой-то влаги, от каких-то неблагоприятных условий не раскололись, Точно так также мы выбракуем клубни. И также я обращу ваше внимание, что вот клубни, которые независимо от сортов, даже которые имеют продолговатую форму, ну вот такая вероциновидная веро веро форма клубня, значит, это тоже плохой показатель, чтобы использовать этот клубни для посадки. Такие клубни мы также будем отбраковывать. Отбраковали клубни, рассортировали. Почему надо сортировать по размерам клубни? Потому что каждый клубень, размер клубня влияет на скорость прорастания. Крупные клубни, самые крупные, они дадут наиболее дружные ранние всходы. Они всходят быстрее. Разница где-то в э, размере каждой фракции клубней составляет 3-4 дня. Поэтому если мы садим клубни как бы все в куче. Значит, что мы, что мы получаем? Мы получаем то, что будут сходы изреженные. Здесь зашли, там еще всходят, как бы неодноразменность появления всходов. Следующее, что может, может быть, что клубни ну, каждой фракции соответствует ну, глубина посадки их также будет отличаться. Что если крупный клубник, можно посадить на глубину 15 сантиметров, то клубни, которые более мелкие, глубина посадки должна быть не более 8 сантиметров, то есть два раза ниже. Иначе они очень долго будут сходить и, соответственно, не обеспечат нас хорошим урожаем. Ну, а само проращивание клубней, что мы будем делать, значит, оно нас что даст? что наши ростки на наших клубнях проклюнутся, соответственно, впоследствии они взойдут раньше гораздо, чем обычные клубни достатые с подвала, растения будут развиваться из таких пророщенных, прозеленевших клубней более быстро и дадут урожай раньше как минимум на 2 недели. А что это дает нам, что урожай будет раньше на 2 недели? Это говорит о том, что мы можем избежать от химических обработок наших растений от фитофторы и колорадского жука. Потому что когда появятся эти наши картофель уже просто-напросто вырастет и уже его не надо будет обрабатывать. Поэтому видите, какое ну, вот, интересное значение имеет проращивание клубней. Что необходимо сделать дальше? Рассортировали клубни, на клубнях могут быть ростки. Могут быть ростки. Значит, эти ростки мы обламываем. Но если у нас попадутся растения с тонкими ростками, вот, например, клубен вроде хороший, все, но есть такой росточек тонкий. Такие клубни мы также будем браковать. Они нам уже не пойдут на посадку. Их мы оставим. Эти клубни уже пойдут на пищевые цели. Далее куда помешать клубни. Ну, значит, если посмотреть просторы интернета, значит, кто-то проращивает в мешках, кто-то проращивает в ваших сетках. Ну, я сказал, что самый простой способ проращивания это, овощ... это ящик. Пластмассовый ящик, любой, неважно, такой пластмассовый ящик, такой. Значит, что ящики эти пластмассы дают? Во-первых, они, в отличие от деревянных ящиков, не гниют. Соответственно, не будут заражать наши, наши клубни. Во-вторых, во хорошая воздухопроницаемость. И в добавок ящик можно ставить в штабель. Ящик на ящик ставим в штабель. И мы, соответственно, занимая малую площадь, можем прорашивать очень много картофеля. Но есть что такое приемы. Значит, у нас... Не всегда посадочных материала хватает. Если мы какой-то сорт только начинаем разводить, у нас мало посадочного материала. Так вот, опять же вопрос, можно ли использовать мелкие и крупные клубни? Можно. Можно использовать и мелкие клубни, но знайте, что клубни, которые будут массой до 50 грамм более мелкие, они могут дать один росток. Поэтому эти клубни, чтобы иметь хороший урожай, будем в одно, в одно гнездо как бы высаживать 3-4 клубня. Ну и, конечно, глубина заделки будет меньшая. Вот. А если у нас клубни, Крупная, вот, например, вот этот клубень. Вот если вы заметите, на этом клубне все ростки находятся только в верхней части. В нижней части они не проросли. И вот. Даже э, и что необходимо сделать в таком случае? Вот. Ну, во-первых, я же вот проскочил, не сказал, что сразу все ростки, которые есть на нашем картофеле на клубнях, мы обламываем. Почему обламываем? Потому что все всходы у нас были равномерные. Вот если мы этого не сделаем, у нас, у нас будет одно, одно растение взойдет, оно будет затянуться. Если у нас обломать ростки, вот эти, которые отросли, у нас, у нас все всходы будут... Равномерные равномерно будут сходы, э, все будут в одинаковых условиях, равномерно зайдут э, Вот на таких клубнях э, где-то за месяц эту можно сделать работу. Э, при проращивании до посадки, значит, надо пробудить почки, чтобы пробудились почки. Пробудились почки, нас мы будем делать надрез. Делаем надрез. Надрез можно делать или сверху, сверху вниз по, по кругу, можно делать поперечный надрез. Надрез, глубина надреза. Э, от полсантиметра до одного сантиметра. Поэтому не бойтесь, смело ножом прорезайте. Значит, это как бы пробуждает почки в нижней части клубня. А потом, впоследствии, значит, мы уже сами будем решать перед посадкой. Если у нас площадь, площади, можно такие клубни высаживать целиком. Высаживать целиком, но расстояние где-то 40-50 сантиметров клубня от клубня. Только в этом случае, значит, мы получим хороший урожай. Вот если... У нас материала будет не хватать, значит, эти клубни можно будет пер, э, ну, разрезать на кусочки. Ну, значит, замечу сразу из опыта, значит, что разрезать на кусочки лучше клубни это за день до посадки. Солнце обычно в апреле яркое, разрезанные клубни поддерживаем на солнце, буквально за час-два они подсыхают. Если что их после этого опудрить золой, значит, клубин идеально будет защищен от болезней, которые будут проникать на срезы. И вот еще интересный нюанс. Значит, вот этот клубин где-то 200, 200 грамм веса. Значит, что... Э вопросы такие клубин 200 грамм, но клубе могут быть еще повыше, по 300 грамм, значит такой клубин можно разрезать на 4 части, сверху вниз и каждую, и каждую часть еще на половинку, вот. если у вас клубин еще повыше, значит можно разрезать на 6 частей, Опять же клубни режем сверху вниз и делаем, что тут три половинки и с три половинки. У вас получится шесть частей. Не волнуйтесь, что у вас получаются средние части как бы обрезанные. Я говорю, при подсушивании и обработке золой эти клубни прорастут, они не сунут в почве. Ну и вдобавок знаете, что резать клубни надо, если нужно... Ну, при более поздних сроках посадки, для ранних сроков посадки клубни не режут, потому что весна может быть холодная и дождливая. Рызные клубни при ранних сроках посадки могут гнить в почве, несмотря на то, что мы их подсушили и обработали залой. А при поздних сроках посадки можно резать. Но, и что, и знаете, такой интересный нюанс, что не все клубни, сорта, то есть можно подвергаться рез, резким клубней. Есть сорта, которые очень боятся э, резких клубней. Ну, Назовут такой старый сорт, э, как бы российский, это невский сорт, голландский дежира, ну и наш белорусский скарб. Эти сорта как бы не любят резкие. Есть и порежем клубни, посадим их кусочками, значит мы резко снижаем урожайность. Первый год с порезанными клубней растение дает урожайность где-то ну, буквально 100 килограмм сотки. Больше оно не даст. Поэтому обращайте внимание, если будете покупать какие-то сорта картофеля, как они относятся к резке клубней. Если они ну, реагируют на, чтобы клубни разрезали на части, очень отрицательно. Значит, соответственно, вы предпринимаете меры, чтобы эти клубни не резать ну Испытывая две приемы, или поздние, сроки поса... или поздние сроки посадки, или заушенную посадку, для того, чтобы иметь семенные клубни для посадки. Ну и вот далее. Значит, прорастили мы картофель, и мы хотим получить супер суперранний и очень хороший урожай картофеля. Делается все очень просто. Значит, клубни картофеля мы высаживаем. На глинистых почвах это 8-10 см, на супершайных можно до 15 см. Мы саживаем наш пророчной картофель. Ну, конечно, садим, стараемся для того, чтобы наши росточки находились кверху. Но для суперраннего урожая сами поймите, что подходят только очень ранние и ранние сорта. Почему? Объясняю. Потому что ранние сорта, супер сорта, начинают давать урожай на 65-70 день после всходов. Не после посадки, а после всходов. Вот. Э, Ранняя сорта уже дают такой же урожай 70-90 дней. Средние сорта дают уже только 110 дней. Поэтому понятно, чем более поздний сорт, тем даже если мы его прорастили, мы не можем получить ранний урожай. Что можно использовать из ранних сортов? Из ранних сортов можно использовать много, но ну, я назвал некоторые. Например, это та же Лилея, это зорочка, э, это э, э, Уладар, это Палац, э, это першацвет это Red Скарлетт, Фабула, иностранный, кроны. Вот все эти сорта можно садить на ранние посадки. Они обеспечивают ранний урожай. И ранний урожай еще будет ну, быстрее гораздо, еще э, при одном условии. Если в вашей посадке посадили картофель, вы сразу укрыли. Укрыть можно спанбондом плотным чтобы они согревались быстрее, можно укрыть пленкой, даже рваной плесной пленкой, накройте ваши посадки, прижмите, чтобы ветер не унес пленку, и ваш картофель зайдет гораздо быстрее, и, соответственно, он даст вам более ранний урожай. Поэтому эти приемы очень несложные, стоит повозиться с подготовкой клубней, потом с тем, как их посадить и иметь урожай. Ну, последний вопрос, который я отвечу. У погода очень капризная. Погода у нас года вот год как бы неустойчивая. Вот. Когда сажаете картофель? Так вот, запоминайте, что самые ранние сроки посадки картофеля совпадают с свечением мать и мачехи. За мать -мачех. в садах может расцвести крокусы. Расцветают крокусы, все можно высаживать. Э, ранний картофель для получения раннего урожая в почву. Ну, после этого, конечно, его надо покрыть каким-то материалом, как я вам рассказал. Ну, а уже более поздние э, сроки посадки картофеля определяются, когда почва уже хорошо прогреется. И те же резаные клубни мы будем садить э, когда? А когда позеленеют берозы. Позеленели бирозы, посмотрели в парках, например, там где-то на обочинах, позеленели бирозы, значит пора садить уже картофель. Высаживайте сорта картофеля, которые вырезали, и это все даст вам хороший урожай. Поэтому ориентируясь на эти растения, вы никогда не собьетесь в сроках посадки, посадите свой картофель вовремя, получите высокий урожай. Удачи вам, вкусного картофеля на, на, на столе. До свидания.